Здравствуйте, товарищи. Начинаем заседание. Очередное заседание Гендерного профсоюза Красное МД. Готовы же пуститься во Вот постмодернизм. Постмодернизм. Это а чем Неспроверж... неспровержение истин. Новая истина. Она же новая истина, говорящая о том, что истины нет. Понимаешь? Постмодернизм, да. Постирония поймали дурака что он заблуждается он говорит а я шутил а, а? удобно правда или допустим старый добрый э, старый но не сатанизм в виде дуализма приравнивая добра и зла а для чего а для того чтобы примкнуть козлу козлу примкнуть сначала приравнивается потом потом делается выбор да он уже сделан он уже сделан и для этого. тебе говорят, что нет ни добра, ни зла. Они равны между собой. Ланцинот борется с драконом в душе. Да и сам становится драконом. Вы посмотрите, что. Да, так что в конце борьба за детей равнозначная, равносильная. Ланцинота и дракона. Добра со злом. Но следующий же шаг какой? Выбор зла. Он сильнее он сильнее он красивее, он мощнее он витальнее в отличие от этих субтильных ланцелотов и героев и идеалистов они пытаются быть рационалистов идеалистами выставить понимаешь а что такое а сам сам-то почти драконом же стал под конец да. то есть хорошая модернистская пьеса евгения шварца в исполнении антисоветчика захарова. Да-да-да, перевертышеньки Савеч, который то в 70 в партию вступит, то начнет обличать совок в середине 80-х, когда стало модно и выгодно даже, в общем-то, делает с гориным в конце пьесы дополнение, где Ланцелот опять встречает дракона в окружении детей он интересен он там змеи с ними там это смотри смотри летит летит у, -у, у детям нравится и типа ну не при детях же сейчас нет сейчас и они уходят вдаль уходят вдаль равноценные равновесные Ник никто никого не победил никакой победы нет победа есть но она не единична как вы говорите э ощущение что он опять 22 июня да, товарищ. Так и есть. Каждое июня должно быть 20, 22 вторым, понимаешь? Смотреть. они а не напал ли на, ли на тебя дракон? Может, он тихонечко так напал, информационно, понимаешь? А ты даже и не заметил. Без объявления войны он же так говорит. Война объявляется внезапно. Когда не нападу, не скажу. Каждая война это вне, наступает внезапно. Стоящая война наступает внезапно. Вот что значит без материализма, без, без диалектики смотрят кино, а Метрофанушка не может в носу поковыряться, нормально, понимаешь, потому что не вооружен диалектикой, ему кино показывают, он смотрит книгу, видит фигу, не видит ни хера. видит что? Ну когда вот ткнут в морду, о, Брежнев, да, да, вот так вот чмякал и обсасывал это душки очков, точно. Да. Этот, Брежнев. Ага, молодец. Заметил, да? Угу. А дальше сложнее, дальше непонятно. То ли Горбачев, то ли э -э то ли Хрущев. Это хитрые режиссерские ходы, знаешь? Схожесть несть, не тождественность. Вот ему показывает схожесть. Митрофанов: О, да-да, совок, знаю, знаю, дракон, зло, коммунизм, тоталитаризм. Надо бороться. Ага, ага. Хороший фильм, интересный фильм убить дракона. Старье, правда? Ну, опять же, вра враждебное, вражеское, но это надо понимать, это надо знать. Значит, Захаров с Гориным пытаются примирить добро и зло, черное и белое. Война это мир, да, по Орулу, все четко, все четко. Ну, классический постмодернизм. Да, истины нет, добра нет, зла нет. Кому это выгодно так сделать? Злу, злу. Злу выгодно так сделать, что якобы его нет, и он такой же хороший. Всегда делает зло, но, э, стремится к злу, но делает благо. Да, да, да. Мастеры маргариты Булгаковские, это из той же области. Это вот психологические, интеллектуальные диверсии. Многие люди, не глухие, не слабытые. и с самого начала назвали это Евангелием от сатаны, от Воланда. Мастера Маргарита. Да, Евангелие от Воланда, точнее. Ну а здесь, блин сатанинская библия от захарова до игорина наш герой появляется из ниоткуда и нигде то есть отовсюду и везде земля бесплодная земля огонь вода не хватает чего правильно воздуха духа идеального духа не хватает гегельского но это позже, позже. Он необходим. Борьба со злом происходит, да, в духе, в душе. Ну, наверху, на воздухе произошла битва. Но спрятаться от огня. Да, идет такой человекообразный по земле. И на него нападают, значит, огненные духи. Спасается в воде. Спасается в воде и добывают его из воды ловцы человеков. Там у них до сеть, рыба христианский символ рыба иногда на машинах клеят значит рыбу почему они креста стесняются рыба такая из двух полудуг значит раз так тело и хвостик тело и хвостик христианский символ там по-гречески рыба, это сокращенный иисус христос воскресший что то такое -то. символизм поймали да? кормят кормят его да, хорошие люди кормят и рассказывают о том что из себя представляет жизнь на этой бесплодной земле. Ну, вообще на земле. А это он с тобой играл. Это игра разума. Ну как же, он же мог меня убить. Да, да, и, в общем-то, хотел убить. Тебе повезло, товарищ. Он мог легко тебя убить. Вот. И тут же ему сообщают косноязычные, которые двух слов связать не могут, религиозники. Они на церковнославянском херачат в основном же вот этот вот проповедник, да, который коверкал-то слова, это же символизм, да. Вроде рассказывает, понятно, но как-то у Бога, у Бога. А второй ему поясняет, он навел порядок. Зло наводит порядок в твоей сметенной душе и башке, башке сначала. Он навел порядок, но путник недоволен таким порядком. Он понимает, что тут для кого-то порядок а кто-то мог и умереть я бы на вашем месте избавил, я бы убил на вашем месте вы избавился бы от такого миропорядка, новый ордунг новый порядок пришел порядок навел и нам хорошо мы привыкли я бы убил говорит избавился э, брат да ты атеист и безбожник сейчас мы тебя сдадим властям и вот эти самые милейшие люди ловцы человеков, да, тушь человеческих, религиозники, да. Вяжут его и отправляют куда следует. Ну, вяжут по рукам и ногам догмами и догматами, с холастикой да. Шаг влево, шаг вправо, прыжки на месте, провокация. Вот. Встраивайся в систему, братан. Встраивайся, иначе будет больно. А так все посчитано, учитано, как мешки с говном туда-сюда, значит, их возят. Да. А выглядит это как подъем в воздух, вот того воздуха, которого не хватало ему. Его поднимают на веревочках, на, цеп на цепочке воздух вверх, но при этом это наверху оказывается тюрьма. Тюрьма. С такими же несчастными. И опять, чтобы вырваться из-за тюрьмы, нужно нырнуть в воду. Да. Нырнуть с головой. В диалектику и философию. Что такое философия? Поскольку показ бессмысленности твоей жизни, это метод, то есть путь, путь методы, с помощью которого надо, надо мыслить и жить. Да. А на берегу поджидают что? Союзники, мнимые или хорошие люди, архивариусы всякие, шарлиман, шарлималь. Что такое шарлималь? Карл великий карл шарль французов из карла стал шарлем карл великий да кстати название дивизии ссовской в которой были французы их было почти в два раза больше чем во всем французском сопротивлении и вот этот шарли мой архивариус что историк историю изучает, хранит историю для чего хранит для чего кастрированный архивариус Кастрированный Хиларис, историк без диалектического понимания... Материалистического понимания истории. Он что? Он проститутка, готовая свою совесть отдать дракону ежегодно, ежесекунда. Он эту дочь отдает на растерзании злу и насилию. И ничего не может сделать из-за своей слабости и беспомощности. И когда он сует в нос злу. А вот у нас был общественный договор. Что делает? Что делает зло? Сжирает, чем ху... если факты противоречат моей концепции, тем хуже для фактов. Хуй, хуй, хуй, сожрал. и сожрал. Исторический документ. <с2> Чехатин ходил на твой исторический документ. Ему выгоднее показать, что мозг у человека появился от жратвы мяса. Он будет тебе научно доказывать. Да, избегать, избегать. Да, научного материализма, да. Диалектического. Ни в коем случае. Готов пуститься во все тяжкие. Но не признать правоту маркса Папа, боль! Казалось бы, вот он открывает глаза. Кого? За кого ты. Ты кто такой вообще? Кто такой? Он навел порядок. Архивариус говорит: такой бардак был, такой бардак, а теперь у нас порядок. Теперь нам с хорошо. Он навел порядок. Мы привыкли, и он избавил нас от цыган. Ну, понятно, что там под цыганами подставлять что тебе надо на украине допустим могут сказать или в германии 33 -го. он избавил нас от коммунистов да Это ужасные люди коммунисты, а их песни а их вот манифест вычитал мы правда не читали ни одной книги марксистской да но это же ужасно их песни вот их до да. коммунисты это страшные люди они хотят отнять собственность там часы трусы да об обчислить наших баб и все такое. И, и прочее, прочее, значит, навешиваются собаки. То есть сначала тебя запугивает. Вот откуда вы узнали о цыганах, о коммунистах? Откуда вы узнали о коммунистах? А мне Козловский рассказал да, по телевизору самый важный клип 21 года про Ленина, который по телефону всех расстреливал. Откуда вы знали коммунистов? А нам дракон рассказал, да. Я никогда не видел коммунистов, никогда не слышал, никогда не знал, что это такое. Мне дракон рассказал, да, и, и избавил же нас от них. понимаешь? Да. Слава дракону, слава дракону, да. Ура, ура. Да, и тут приходит сам дракон и говорит, ну чё, кто такой? Прохожий. Я просто прохожий на этой земле. У меня вот в башке возникает вопрос, как Комрад пишет. Мысли возникают по поводу окружающей действительности и событий в ней, и своего места в нем. В нем. Прохожий, не цыган, не коммунист. Не-не, ты что, не-не. Ну проходи, прохож, живи, как все, либо там свой мирок найди, не знаю. Не мешай, короче. У нас здесь и так все хорошо. У нас все здесь налажено. Тебе не нравится, да. Ты в шоке. Ты слушаешь эти рассказы и, в общем, волосы да в жилах стынут. Не, давай, давай, это не безобразничай. Идут смотрит в зеркало, да? Он все думает, тварь я дрожащая или все-таки право имею не быть так сказать равным самому себе да могу ли я схлестнуться со злом внутри себя да это все внутри внутри это борьба со злом внутри себя Бо -бо -бо борьба да. смириться со злом или все-таки дать ему бой и он решает дать бой Решает дать бой, а зло искушенное. о братан! Сколько таких борцов было? И зло многолика, конечно. Оно и тоталитарно, оно и привлекательно сексуально, даже там как-то. И в то же время сильно и загадочно, как и восточное единоборство. Кия! Хотел Кия сделать, но архиавариус говорит: а тут у нас договор общественный. Сразу не убивать, надо дать помучиться. И тут зло. Решает, так сказать, показать, мол, а против чего бастуешь что против чего бунтуешь-то, идешь на смерть, против чего? Против вот, этого, вот этих гадов, вот этих уродов, то да ты посмотри на них, они беспомощные, как архивариус, и, значит, глупые, как ученый. Наш великий ученый раньше думал, теперь соображает. Поняли? раньше думали уч, а наука чем занималась раньше ученые думали теперь они соображают как устроиться с драконом Знаешь? чтобы дракон случайно не увидел что они марксисты надо изобразить увеличение мозга у человека как ставят галочки ставят галочки Он показывает, да, они ж, вот где все у меня за кого против за кого ты идешь он пытается перевести стрелки мол ты не ради себя же на самом деле бьешь, сейчас будешь биться -то со мной как он решил посмотреть в себя в зеркало да, твари дрожащие. Или все-таки, ну не могу пойти на сделку с своей совестью. Ну не могу, не может Лансинов пойти на сделку совесть, то есть не не бьется, не архивариуса не за эту совесть девушку, которую каждую секунду зло и деструкция насилует в, в отдельно каждой взятой душе, да, происходит вот этого, вот ежегодно изнасилование драконом и же секунда изнасилования капитализмом здравого смысла любого рабочего с тачкой там через весь фильм значит полунин с тачкой не мой не мой рабочий не мой пролетариат пашет на весь этот балаган туда-сюда с тачкой ходит он да пока здесь они развлекаются истину ищет достойно ли погибнуть вас в цвете лет или нужно оказать сопротивление он там пашет безмолвный не мой но вооруженный чем Воздушным шаром, вот тем самым воздушным шаром, на котором наш герой, да, и устремляется вверх. Это и есть тот самый дух. Абсолютный дух Гегеля, да, который нужно преобразовать во что? Поставить с головы на ноги, что и сделал Маркс сэндлис и Ленин. Окружающий мир представляется дурдомом. Человеку честному, окружающий мир, и законы в нем кажутся дурдом, реальным городом дураков, где правит энергичные такой красноречивый балабол который, блин, без мыла в любую щель, да. Это такой рациональный, здравый смысл. Это здравый смысл, да, который приспособится в любой ситуации. Но в то же время будет договариваться, не хотите уехать? Уехать не хотите? Съехать с крыши не хотите? Крыша не, крыша не хочешь поехать немножечко? я сошел с ума мне хорошо я безу безумствует до да. сидит играет на арфе. реально безумие Страшное припадок не вижу у папы припадок да. жуть жуть да не хотите ли съехать с крыши них крыши да нет говорит, не хочу хочу за драконом биться а он ему стрелки переводит Пытает запутать Ланцелота. мол ты ж за них идешь за них что ли за них же, да? Так они недостойны, они мрази. Людишки-то. Работяги все эти, блин, они же мы брази, приспособили. Ну, животные, скотология, да, скотология. Им только пожрать, да выпить, да закусить, да подраться. Угу. Не нужна им твоя правда. Не нужна им твоя правда. Что ты за них здесь? Впрягаешься. И начинает, значит, якобы обличать, унижая. Обличает, унижает те люди у него э -э, в заложниках. Понимаешь, они, они другой жизни не видели. Он их заставил так поступать. О, и они сами не рады. Они сами не знают. В конце Леонов так и говорит. Зима будет долгой. Да. Не, не судите их. Они другой жизни не видели. Не судите. Под конец он стал судить. Он стал сам драконом. А здесь дракон, обличающий грязь мира. Как бы со смотри. Есть же польза от всего этого насилия. Есть польза. Оно показывает суть людей, иерархия, скат этология, да, порядок. Опять же без цыган, ну без коммунистов, да, чтобы они не будоражили, чтобы немым слух не давали, а слепым зрение. Да, не надо нам всего этого ваших с Нам и так хорошо, у нас порядок, все четко по расписанию. И значит ужаснувшись мерзостью жизни вокруг и окружающего мира и людей наполняющих его наш герой бросается значит, в потемке подсознательного мечется по подземелью с криками да да вы меня убедили господа бояре люди мрази я не собираюсь за них умирать и бороться с драконом не собираюсь понял спасаю шкуру но пробегая мимо он якобы видит Божественный луч света в темном в царстве. Где безрукие статуи взывают к нему? Молчаливо взывают, мол, да как же так, товарищ? Ты что, забыл? Не ради них, ради себя ты решил схлестнуться со злом внутри себя. Ради себя первоначально. И он опять, значит, приводит себя в порядок. Да, подтягивается, так сказать. Портупею, ремень чик об гимнастерку на крючок да все должно быть четко и решает биться есть какое-нибудь оружие есть вот оружейники смелые люди но всего боятся Да, диалектически смелые люди но всего боятся есть оружие есть оружие есть мозг ум знания да и сила сила такая что она сильнее всех сил притяжения в виде воздушного шара Которая устремляется вверх, да, и там происходит главная битва добра и зла, разума и безумие. Структурированное безумие что такое зло? Структурированное безумие. И вот наш герой побеждает это зло ради себя, но не может удержать победу во время этой битвы начинают анархические брожения, да. свободы Что такое свобода? Бить стекла, жечь, все подряд, да. Срывать юбки с баб. Свобода! Он хотел вас освободить от зла, а не от, а не от человечности это и есть. Самая высшая форма человечности победа над злом. Не видевший никогда, не живший в другой системе координат. Да. Дети. Вот те самые дети в конце. Они же есть вот эти дети, бунтующие дети когда сильные миры сего начинают драться между собой. Вместо того, чтобы помогать добро, эти дети начинают бунтовать и наводят еще больше хаос, что не способствует удержанию победы. А вас а наоборот, в этом хаосе всякие прилипалы, да, всегда готовы устроиться удобненько, весь этот сумасшедший бред, он понимает друг другу структуру и себе присваивает победу, да, и тут у нас даже схема есть. Вот здесь было особенно трудно. Мы победили, да, мы победили говорят буржуи э, французским этим рабочим и служащим рабочим и крестьянам 1800 в 1789 году мы победили да вашими руками спасибо буржуазная революция великая французская руками кого буржуев да нет конечно нет конечно Мелкие буржуа лавочников крестьян солдат но в случае, да, это новую гвардию сформировали из, лу, из Люмпиум пролетариата, да, чтобы подавить. Это вот, французскую, да, французскую, это, парижскую коммуну, да. Парижская коммуна пала. Так что недооценка Люмпиум плари, пролетариата это большое упущение. И возмущенный разум говорит: да как же так? Что ж такое? сгрубил три головы, выросли тысячи Да. Таки да, а ты что думал? Идеализму хотел предаваться, брат. Диалектика. Мало победить. Надо удержать. Побить рекорд. И удержать. Как удерживать? Да каждый день, каждую секунду удерживать победу революционную. Не давать ее наоткам всяким меньшевикам. Да. Перевертышем. Почевать на лаврах и испытывать головокружение от успеха. Товарищ Сталин запретил строго настрого Классовая борьба. Только усиливается с приближением коммунизму, только усиливается, товарищ Лансело, ты похоже ты, похоже, не диалектик. Ты, похоже, идеалист. Или по легким движениям Захаровской руки. Да, вся эта модернистская пьеса превращается в постмодернистский фарс Манихейство. Манихейство и дуализм. Да. Старый добрый старый доброе манихи старое злое манихейство то есть сатанизм уравнивание добра со злом примыкание к козлу как более сильному прогрессивному жизнеспособному к чему и склоняет нас антисоветчик перевертыш захаров да вы скоты вы рабы кричит наш герой я вас освободила вы на колени ненавижу да. Совесть ему плещет в лицо. Новым вином. Старые мехи. Новые вино в старые мехи не вливают, товарищ Мехи должна ну, обновить, и зима будет долгой. Да. Выдавливать по капле рабай себе. Антон, Антон Павлович, Чехов-то. Выдавливать по капле. Каждый день всю жизнь. Выдавливать из себя обывательского мещанина Вот этого приспособленца, который в любой ситуации. Как маркитанская лодка будет вихлять и выберет ту сторону, которая ему будет удобненько. он не готов идти на смерть за истину. И истину он принимает своеобразно. Но это не повод для мыслящих людей: опустить руки. Опустить меч. Нет, не повод. Наоборот. Поднять, отрефлексировать. Не впадая в крайности и отчаяние, Продолжать работу, да, продолжать классовую борьбу. Не почевать на лаграх, не головокружиться от успеха, и не отчаиваться от того, что какие-то там начнут натягивать сову на себя, присваивать итоги победы. Да. Зима будет долгой. И на этом заканчивается пьеса Шварца, Евгений Шварц. Да, он понимает, что работа только началась. С революции работа только началась. Люди должны вырасти. И выросли в кинзаде прораб инопланетянин. Дядя вова он реально инопланетянин. Он реально инопланетянин. Это новый человек, советский человек. Он в капитализме выживает чудом. Он чужд капитализму, инопланетному. Реально инопланетному капитализму он чужд. Он сказочно в нем выживает, потому что почему Потому что прораб, потому что руками всю жизнь работал. И может сделать клетку и на скрипке сыграть про и на скрипке сыграть советский прораб все может новый человек родился 42 год шварц призывает к обновлению людей призывают боритесь с драконами внутри своей головы и души головы прежде всего не соглашайтесь с ним вот он показывайте правду жизни мерзкие свинцовые мерзости вот людишек да, человек слаб, да, но это не повод его оскорблять, унижать. Горький показывал на дне людей. Он показывал их на дне не для того, чтобы издеваться, оскорблять их, а чтобы показать, как низко их замордовали и сбросили на дно самого глубокого ущелья, понимаешь? И там они живут все-таки, пытаются жить как люди. Результат воспитания и обстоятельств. Вот такие обстоятельства создает окружающая действительность которые вырастают и живут вот такие люди и не смей их осуждать и оскорблять и обзывать рабами товарищ ланцелот значит по морде получишь сначала винишком а потом и не только а захаровы с радостью показывали посмотрите а вот да их надо вижевых рукавицах бросить их в топку блин рынка всех этих рабов тоталитаризма. Вот к чему призывали все вот эти Захары в конце 80-х, понимаете? А красно-коричневые? Просто коричневые. Не видят это. дальше собственного вноса. Тут в у них, значит, Брежнев, тут у них Горбачев. Да, похоже там бабка с тряпкой, а он так подходит, так надо, вот так и вот так, и показывает. Он такая, ой, спасибо, ой, спасибо, отец родной волк, впадает в космическую руборе. Ой, спасибо, да, да, да, я теперь ближе к народу, никакого диктаторства, теперь он ближе к людям, да. Молодежь, молодежь, да, молодежь, так уберите его, правильно сказал вот этот старик, молодежь, кто из вас самый, да, самый старый, да, вот он, он ничего не слышит, не понимает. По итогам, по итогам что? невооруженные, да, Митрофанушки, диалектика и марксизмом. Они что, в конце обсуждения фильма говорят: "Да в общем-то дракон хороший. Вот у меня на работе эти людишки мразь, ну вот эти вот, которым в жопу можно вилку вставлять. Э, да я ж не смог с ними справиться." Так что у нас вот начальник босс, он дракон такой, дракон такой. Ну без этого нельзя. Снимешь по-другому нельзя! Так что дракон это хорошо. Да-да! И Олег Олегович тоже говорил, что вот я тут пасекой занимался, так блин. Ну, мы слышали Олег Олеговича, значит, помните, мы же слышали неоднократно Олег Олеговича, как он рассказывал свои, Как он, как частник, значит, там это осчастливливал местных. Да, и Олег Олегович тоже жаловался. Да. Народ не тот. Этому на пасеке народ не тот. Правительство там народ не тот. Везде с народом вот этим, блин. Не повезло нацикам-то. С народом не повезло, не повезло. Надо их. Ух, вот как превращаются в драконов. Несложная мысль, простая. Да, людям и добрая зла добро и зло одинаковое а усвоено было моментально и согла и согласие было получено тут же да да да